Дорогие, я преподаватель, парапсихолог, ченнелер. Вот начну именно с этой части своего, да, проявления в этом мире, проявления своей уникальности, ченнелера, контактера. И поговорим вообще в целом о том какие глубинные причины коронавируса, потому что очень много именно таких вопросов ко мне было, да, много же разных мастеров, и каждый какую-то свою сторону освещает. Вот мне пришло именно... В запрос пришел рассказать про глубинные причины коронавируса и дальше я хочу как всегда поделиться своим опытом да просто чтобы не пересказывать теорию мне важно делиться именно тем что я проживаю каждый день расскажу про то как мы сами путешествовали по Европе и чем это закончилось для нас или не закончилось а продолжается то есть какие последствия как это все происходило и следующее, о том поговорим вместе с вами, я хочу тоже вас к диалогу призвать, надеюсь, хватит на все времени, как, какой вклад мы сейчас можем сделать в эту ситуацию, в решение этой задачи, такой глобальной да, для человечества, для Земли, какой вклад, что от нас, то, что зависит, мы можем предпринять. Остановились комментарии, посмотрю. Благодарю, благодарю за комплименты. Итак, начну именно с своей вот специализации пока основной. То есть, во-первых, кто такой ченнелер, контактер? Конечно, большинство знает, я вижу, что в основном Знакомые с этой тематикой сейчас люди участвуют в прямом эфире, но все-таки для тех, кто может быть позже посмотрит, я напомню, что ченнеллер контактер, это человек, который общается с представителями высших миров, и что на самом деле это общение, хотя многие до сих пор в это не верят, да, это такое общение происходило во все времена. Вот я недавно была в Израиле на свой день рождения. И экскурсовод в храмах, когда рассказывала про Иисуса, его путь, как он приходил на землю, очень часто говорила, пересказывая, опять же, библейские сюжеты, что вот, допустим, кто-то из библейских персонажей, которые, как мы знаем, были реальны все же в большинстве своем, чем-то занимался, да, и к нему явился, там, вот к Деве Марии, архангел Гавриил, допустим, явился и возвестил ей о приходе сына, Мессии. И, и так, таких много было ситуаций, и у нее даже спросили, что это там ко всем являются постоянно. Она говорит, а вот раньше был такой способ общения у людей с высшими мирами, да, если сейчас мы там звоним по телефону, то раньше все прошло происходило вот через такое общение, когда кто-то кому-то являлся. Вот сейчас это примерно, примерно так же, как и раньше было, только вот эти вы, существа высших миров, они в теле там не являются, да, они чаще всего невидимы, а передают энергоинформацию практически тем же, Путем как по телефону, да, ну не технически, я имею в виду, что ну, вот как проявляется вот эта информация у разных контактеров по-разному, но у меня, допустим, о себе буду говорить как структурированный поток мыслей в голове и я вижу как бы этот поток немножко со стороны, то есть я понимаю, что это сейчас не я думаю. Конечно, этому как любому делу нужно учиться развивать эту способность, но со временем ты уже четко понимаешь, да, где вот твой поток мыслей, где то, что те знания, да, тот та информация, которая ну тебе может быть неизвестна, тебе не принадлежит это в принципе хорошо ощущается но еще очень такой весомый показатель это ощущение состояния такой благости счастья когда вот идет этот поток потому что эти миры гармоничные в отличие от нашего и соответственно вот энергия от этих сущностей очень счастливая веселая радостная в общем с этим разобрались переходим к следующему вопросу именно о глубинной причине коронавируса мы с Анатолием Александровичем вообще как вот с темой ченнелерства столкнулись, да, и почему я стала это развивать, вкратце расскажу. На самом деле очень много сейчас контактеров, да, и не так просто отличить достоверную информацию от недостоверной. Очень часто это бессодержательные послания, которые просто вот какие-то ну, энергии, да, проявляют там, ну, там. Дети мои, там мы вас любим, вот передают энергии, поддержки, но никакого смысловой особой нагрузки не несут. Благодарю вас, кстати, за сердечки, мне очень приятно. И, а часто это действительно новая уникальная информация. И мы с Анатолием Александровичем вот специально уделили какое-то время, это еще 7 лет назад, меня 6 лет назад было, и просмотрели все, что есть в информационном поле вот, в связи с общением с высшими мирами. И мы сделали свой выбор да, по разным параметрам. У Анатолий Александрович очень высокой чувствительности, он умеет отличать достоверную информацию от недостоверной. И мы сделали выбор вот на одном канале, да, это журнал, раньше назывался «Мировой ченнелинг», сейчас «Планета ангелов», на него можно подписаться. Есть сайт журнал «Планета ангелов», также его есть аккаунты в соцсетях, в Инстаграме и в Фейсбуке группы «Планета ангелов». То есть можно вот эту информацию посмотреть более подробно, если кто-то не знает. И вот я сейчас как раз хотела рассказать об информации о том, что же за уроки несет этот вирус, опираясь на один из ченнелингов из этого журнала. Журнала. Его принял редактор этого журнала, который уже больше 10 лет занимается приемом такой энергоинформации, мы ему очень доверяем, лично с ним знакомы, с Анатолием Александровичем, друзьями, да, коллегами являемся, какие-то вместе работы проводили в сотворчестве. И меня просто многие читали этот ченнелинг, и у меня было много а, в личку мне писали, что Диана, ты можешь вот своими словами пересказать, потому что, ну, какие-то вещи не совсем понятны, не совсем укладываются, и вот в частности еще из-за этого родилась идея этого прямого эфира, потому что, ну, я все-таки в это вникала, да, я несколько лет потратила, чтобы, как в любой области, да, будь то физика, вы открываете учебник физики, тоже не поймете, если вы чуть-чуть поизучаете, уже что-то будет ясно. То есть, а кто-то может просто учить пересказать, да, более доступно. Вот только из этих соображений хочется с вами поделиться. Итак, это ченнелинг от сущности высокой Архангел Михаил. Это одна из сущностей, которая ну, можно назвать там родителем да, всего человечества. То есть, это такой процесс, который ну, в общем, конечно, не буду описывать сейчас, но вот так условно. Один из родителей человечества, то есть, не будь его, не будь человечества. Так же, как не будь Христа планетарного, не будь человечества. То есть, такие. Какие сущности есть да все что вверху то и внизу если у нас есть земные родители значит у нас есть духовные родители то есть вот то что там вот сама по себе там клетка проявилась и как-то развивалась но это очень странная теория и в общем ну не совсем верная сейчас мы тоже это понимаем Поэтому вот Архангел Михаил он передал вот эту информацию Сергею Конашевскому. Я, кстати, тоже общалась с этой сущностью, когда была в круизе по Атлантике этой осенью в ноябре-декабре, и он как раз мне подсказывал, какие работы проводить вот в странах Южной Америки, в Аргентине, в Бразилии, рассказывал об их предназначении в будущем. Чем вообще интересно такое общение, потому что им сверху видно все это так и знать. А вот по этой причине что у них взгляд намного вперед да и в глуби вперед в будущее а, то есть есть теория что настоящее будущее и прошлое одновременно происходит только в нашем мире линейное время где все последовательно поэтому а, в общем, понятно им больше, чем нам. Я думаю, что это ясно. И вот Архангел Михаил рассказал, что для чего и как проявился этот вирус, коронавирус, и какие главные уроки несет он человечеству. Да? Ну, для меня это лично важно. Ну, надеюсь, что вам тоже. Поэтому я проговорю основную вот, суть этого ченнелинга в том, что о чем, в принципе, уже и мы сами догадываемся, да, и уже появились люди, которые именно реагируют как ну, таким образом, что они восприняли эти уроки, о которых говорит Архангел Михаил, хотя они не читали этот ченнелинг, потому что сейчас другое время, пробужденные люди, уверена, что вы точно такие же, поэтому ну, вот нам только немножко нужно подтверждение да, в тех вот догадках интуитивных, что мы правильно действуем. И, в общем, суть в том, опять же, основное то, что он говорит, то, что мы все едины, и сейчас вот это самое главное, да, тренд, можно сказать, этого времени, ощущение единства, а, то есть вот как у нас есть организм, где все клеточки, все части тела едины, да, и мы не можем там взять, там, отрезать руку, да, или ногу там, потому что она не нужна, или какие-то часть клеток там, ну, протравить, да, клетки там крови, остальные оставить, потому что весь организм пострадает, точно так же и на земле, как в большом организме, в организме а, есть разные формы жизни. И точно так же они едины, как наши клеточки, как наши части тела. Поэтому важно осознать вот это единство потому что как проявился даже вот этот коронавирус он же проявился от один человек, да, вот в любом случае как бы ни происходило, один человек был носитель и вот этот человек, он заразил уже от него пошло, да вот это заражение других людей, поэтому вот эта наша мнимая разделенность она даже вот на физике уже с помощью вот этого коронавируса вируса проявилось, что это все, ну, искусственная, да, искусственный барьер между странами, вот это вот невидимая разделенность, что на самом деле даже вот на физическом плане, как мы все тесно связаны, но здесь речь идет еще о глубинной основе нашей, о том, что мы связаны как ну единый, да, организм через, как сказать, ну через сознание планеты, да, единое сознание планеты, единое сознание, пусть и невидимое, да, но единое всего человечества и всех форм жизни. Что это значит? Что все формы жизни, как и человек, как крокодилы, там бегемоты, вот с червяками дождевыми мы с Ангелиной, с Ангелиной общались, кто читал мои посты, все они имеют... Равное право на существование в этом мире. И любое притеснение, уничтожение любой формы жизни, как сказать, неправильно, да, и чревато тем, что приводит к проблемам. Любое притеснение, уничтожение, борьба с любой формой жизни. Что у нас происходит относительно с вирусами? Вирусы – это очень древняя форма жизни. И опять же у нас там со школы, да, откуда-то мировоззрение, что вот они там маленькие, невидимые, значит они ничего из себя не представляют, да, они там ну, не думают, не чувствуют, безмозглые, и вообще, ну, то есть соответственно их просто нужно уничтожить. И вот в этой парадигме мы все живем, все человечество. И в этом ключе происходит наше развитие, да, то что мы заболеваем там, тем же гриппом, да, всеми вирусными заболеваниями. От них ищем вакцину, которая их уничтожает. То есть найти вакцину и уничтожить это то же самое, что, допустим, ну, взять вот нам рука не нравится, да, взять отрезать руку, или на ну, другую часть тела, или, опять же, клетки в нашем организме, там часть клеток головного мозга нам не нравится. Кажется, что-то они там мешают, да, или голова плохо думает не догоняет, давай-ка мы там протравим часть клеток мозга. Точно так же, и, ну, соответственно, понятно, какие будут последствия. Точно так же и в общем организме, планеты, где вирусы такая же часть ее, как и человечество, да, там человечество, там может сердце или голова, а вирусы тоже жизненно важная часть, там какой-то другой орган, да, или там клетки, ну, условно говоря, и соответственно вот эта вот борьба с частью своей, хотя мы и не видим вот это единство, но это наша часть она и приводит к таким проблемам, что эти вирусы они именно реагируют на борьбу и ищут новые способы жизни, выживания. Уже в условиях нашего организма, то есть при подселении к нам, то есть кто их уничтожает, они за счет того и хотят выжить. Вот так работает их сознание. И действительно, вот Архангель Михаил говорит о том, что у них тоже есть сознание. Это единое коллективное сознание. Ну вот как у кошек и собак, хотя сейчас кошки индивидуализируются. Там вот мы наблюдаем, да, кто вот такие животные прям сознательные. Как мы говорим, очеловечиваются, на нас становятся похожи. У них уже у некоторых индивидуальное сознание, а раньше это было коллективное сознание, и вот точно так же у вирусов. При этом это древнейшее коллективное сознание, которое уже много тысяч, миллионов даже лет на планете, и оно тоже хочет существовать, и всяческими способами ищет, так же как и мы, формы развития, существования и имеет на это точно такое же право, как и человечество. Соответственно, если против него идет борьба, да, то оно находит новые формы выживания и Соответственно, проявляется в этом мире В новых формах Мы оказываемся в замкнутом круге То есть, находится новое лекарство Против вирусов применяются Они, как единое сознание Понимают, опа, нам уже Так вот, в такой форме не выжить И ищут другую форму существования Еще более изощренную Ну, вот так вот, по сути, проявился Этот коронавирус Для того, в том числе для того Чтобы привлечь наше внимание Вот к теме вот этой Единства, к тому, что любая борьба вот этот главный урок, о чем говорит Архангел Михаил, что любая борьба она рождает только борьбу, она рождает проблемы. Вот этот постулат, который нам с детства внушали, мы в, исто... в учебниках истории природоведении читали, что человек выжил благодаря борьбе за существование. Там естественный отбор все время нужно бороться, он на самом деле сейчас в данный момент времени уже не актуален, не верен. Когда-то, да, это было была эта часть договоренности, часть эксперимента, это было актуально. Сейчас уже любая борьба рождает борьбу и усиление проблемы. Как вот с организмом, да, почему мы говорим уроки нужно человечеству извлечь, о том, что мы едины любая борьба недопустима как, допустим, человек болеет ну вот любая болезнь, там возьмем не знаю там тот же или грипп, или ну просто простуда даже и какой урок человек осознанный уже даже более-менее он делает да? что я там не знаю там на, фи на физическом плане да там не уберегся в плане там тепла холода да, температуры потом я допустим загрязнял свое, свой организм там не знаю курением или перееданием и соответственно тоже иммунитет снизился я обижался в моих тонких телах скопилась негативная информация. И вот переболев, он делает вывод, что так вообще-то, ну, чтобы дальше не болеть, не нужно больше так делать. Да, это и есть тот урок, который нам несет болезнь. Точно и так же в любой ситуации вот эти, коронавирус проявился, какой в этом урок. Вот мы говорим про это. Что нам нужно для этого делать, да, что вот можно пойти, у меня тоже, когда я слышу ченнелинги, вот сознание, Единство, да, Мне хочется пойти что-то сделать, что мне сделать в этой ситуации, чтобы показать, да, внести свой вклад, что я урок этот приняла. Но первый момент, то, на что мой направленный эфир, это просто осознание, осознание того, что это единство есть, что оно реально, что любая борьба рождает только борьбу, и враг не когда не будет побежден, он, наоборот, от борьбы становится более опытным да, кто не знает, может, компьютерные игры играет, даже там это видно uh, то есть в любой ситуации то есть это бесконечный круг, любая борьба. И это важно осознать. Если один человек да, уже это осознает, мы как единый организм влияем на все поле, на все сознание людей. Поэтому я вас очень-очень благодарю, что вы со мной, что вы принимаете, надеюсь, эту информацию и впитываете. И таким образом мы уже с вами будем носителями и распространителями этой информации, которая постепенно так или иначе дойдет до других людей. То есть есть такая теория, что не обязательно всем, да, всему человечеству прийти к осознанию важных истин. Достаточно какого-то процента людей, чтобы эти истины воспринимались другими людьми уже как, как реальность. да. То, что борьба не нужна. Следующий урок даже механизм, да, и в нем уже заключен урок, как происходит вообще заражение, то есть поскольку вирусы имеют не только плотные тела, да, как и человек, но и полевые структуры, опять же, вот за счет чего это единство, да, они же, вот мы их видим, в физической своей форме они не едины, они едины за счет полевой структуры, биополя, да, я уверена, что все уже знают этот термин, точно так же, как у людей у них есть это биополе, и вот на уровне биополе Биополя они реагируют на подобные, похожие биополя и могут внедриться только в тех людей, которые вибрируют на их же частоте. То есть, кто, какие люди могут заразиться. В принципе, в поле вирус может проникнуть любому человеку, да, поскольку мы едины. Здесь мы тоже не будем отрицать, что мы где-то едины, а где-то нет. И что ты там, если там святой прекрасный, прекрасный, твое поле не проникнут. Да. Единство на уровне поля невидимых да, полей. Вот как в интернете, да, единое поле. Также и у нас оно, значит, ну, и есть единство. Вирус может проникнуть. Но чтобы попасть в физическое тело, для него нужны условия определенные. Вот это вот как раз резонанс, то есть он должен увидеть, что он ну, в каком-то смысле в родственную ему среду попадает, не чуждую, где ему будет комфортно и хорошо. Комфортно и хорошо вирусу в той среде, да, в поле того человека, который обладает сильными эгоистическими чувствами. То есть он озабочен собственным выживанием. Ну самое вообще такое вот распространенное, да, как можно проверить, это когда человек ориентирован в принципе на потребление в большей степени. То есть ну, не только на выжив, чтобы выжить там хорошо спать, есть, пит, ну, питаться, да, получать все блага и не задумывается о том, что он может хорошего, доброго привнести в этот мир, как он может поделиться со своими близкими. Его это, в принципе, вообще не волнует. То есть, вот именно к таким людям этот вирус может проникнуть в физическое тело. Опять же, ну, не так просто. да? Он может проникнуть для того, чтобы дать урок, но для того, чтобы произошел еще летальный исход, опять же, должны быть еще условия, что этот человек не живет в согласии с душой, он не реализует свое предназначение. И его душа, принимает вместе с его высшим я решение уйти с земли сейчас именно таким способом без вот как и была наша не знаю бабушки говорили да что без воли Божьей там ни одна волосинка с, не упадет с головы человека. Вот здесь та же логика, но уже вот более современным языком, что если у, на уровне души твоего высшего я нет решения уйти с земли таким способом через заражение, да, то этого не произойдет. Но если ты, конечно, не будешь там, ну, не знаю, в центре, да, вот прям этой эпидемии там со всеми обниматься, целоваться зараженными, ну, то есть, да, мы тоже, свобода выбора есть, мы можем пойти и броситься со скалы в пропасть, и, ну, никто не остановит, ни высшая я, ни душа. То есть, если мы элементарные меры предосторожности предпринимаем, то даже если вирус попадает в поле, но нету согласие Высшего я и души на уход с земли, таким способом этого не произойдет. И в принципе он не попадет к человеку, который для него чужд по вибрациям. Он его не видит, не чувствует. Да, это для него, вот, не знаю, как как тюрьма, да, мы же там не пойдем в тюрьму добровольно, потому что это не родственные нам вибрации, что нам там делать. Также и человек, который, наоборот, отдающий, радостный, наслаждающийся жизнью, принимающий, с выстроенным мировоззрением, он для вируса ну неприятен, не, ну, даже не видим, он его не замечает, но ну, и не хочет к нему подселяться. Опять же, для чего вот это подселение вирусов происходит и как, как вообще прогрессивно в соответствии со временем решать эту задачу исцеления людей с вирусами, да, потому что мы сказали, что бороться нельзя, а что сделать? Это есть в самом ченнелинге, я это уже не буду пересказывать, потому что очень хочется еще с вами пообщаться, ваше услышать мнение и Сейчас промотаю, и услышать ваш опыт, да, чтобы вы поделились, как вот вы раскрываетесь в своих лучших качествах, то, о чем я говорила, я уверена, что все мои слушатели именно такие, которые не интересны абсолютно вирусам. Итак, то, что я уже говорила, еще раз повторю, что главное для того, чтобы не заразиться, да, именно на тонком глубинном уровне какое есть объяснение, что вирус ни в коем случае не проникнет физическое тело человека, которого заботит не только потребительство и эгоистические чувства, даже не мысли, да, что там я король мира, там или там я самый крутой, хочу все в себе, а именно чувства, ощущения что вот все все все только для меня, да и ну как бы все классно тогда когда только все мне, ну потребительство понятен термин и соответственно Человек, который радостный и наслаждается жизнью. Вот эти два аспекта очень связаны, на мой взгляд. Отсутствие потребительства и наслаждение, и радость жизни. Потому что от потребительства, как мы многие знаем, вот эта радость, она недолговечная. То есть, тоже мы, не знаю, блузку купили. Ну, женщины это особая, конечно, да, особая категория людей. И блузки могут нас достаточно долго радовать и наполнять ну, не знаю, любую, удовлетворили свою потребность на чисто физическом плане, И эта радость длится, думаю, со мной согласитесь, буквально минуту, ну, там, ну, не знаю, ну, день максимум, даже машину купили классную, ну, неделю мы порадовались. И только... Глубины такие вещи, когда мы делимся, когда мы делаем дела любви, когда мы раскрываем свою уникальность. Да? Опять же, кто как, вот если психологов у меня много а, среди а, слушателей, да, проводим эфиры, делимся знаниями, то вот эта радость, согласитесь, она может быть не такая интенсивная, но она может там 2-3 дня дольше и глубже когда мы о своих близких позаботились, да, о тех, кто нуждается в помощи, вот это всегда, вот эта отдача, она наполняет и дает радость, и отсюда соответственно и наслаждение жизни. Поэтому здесь вот главный инструмент – это отдача. Он решает и задачу того, чтобы не иметь эгоистических чувств, да, переключения на других, и решает задачу того, чтобы быть в состоянии радости, счастья, когда мы делим. Опять же, я говорю это из своего опыта, я так это проживаю, что вот эта глубинная радость, когда я делюсь, принимаю ченнелинг, поделилась, да, опять же, ну и в других сферах жизни, это вот просто такой пример на поверхности, много других сфер жизни, в которых... Ну, я думаю, дальше мы еще про это поговорим. Следующее. Уже сейчас, как вы знаете, люди интуитивно почувствовали то, что говорят нам учителя человечества, потому что сейчас люди мудрые, пробужденные, и они уже готовы учиться, раскрывать свои сердца. И я думаю, что вы читали, что в разных странах, уже вот в Европе мы были с дочкой, уже люди проявляют вот ту самую заботу, отдачу. То, чего не было раньше, действительно, вот мы жили в небольшом городке, много туристов из Германии, да, которая ну, достаточно вот пострадала от этой проблемы, потому что там на границе. Ну, самих чехов, других европейцев. И ощущение, что вот каждый в какой-то своей коробочке. Вот у нас даже на курортах как-то люди общаются, обмениваются. Да, здесь вот ощущалась прям вот эта вот разделенность не в плане осуждения. Это вот сложился уже такой уклад. Европе. И сейчас мы тоже знаем, сидим с новостями, что происходит. То, что люди создают сообщества и рассылают да, сообщения, кому нужно помочь, те, кто здоровый, и так, чтобы не допустить контакта помогают тем, кто на карантине вообще не может выйти. Вот в Латвии у нас коллега Ингрида, у меня в проекте, она рассказывает, что у них тоже карантин, они должны большую часть времени, особенно пожилые люди, проводить в домах. Но вечером, 9 вечеров у них сложилась традиция, что они открывают окна, ну еще не май месяц, да, представляете, и а, светят телефонами, как бы посылая благодарность всем, кто о них заботится, медикам, кто привозит еду, а, ну, остальным вот людям, кто занят вот их сейчас обеспечением, да, и во многих, во многих так странах, вот люди уже оценили, а, что, какие уроки можно извлечь. В Германии у меня коллега работает в детском саду, тоже говорит, что поскольку а, раньше, Детей только отвозили в садик, потом забирали в секцию и спать. Дети не видели родителей. Сейчас, поскольку нельзя ходить, появилась возможность общения. Уже называли воспитатели мама, папа. Появилась возможность общения, появилась возможность общения с близкими, родственниками, пожилыми. Ну, то есть в вот, виде детей, родителей. Ну и главное еще вот, остановиться, замедлиться, выйти вот из этой гонки, где мы не ощущаем связи со своей душой, не чувствуем ни свои желания, ни свои потребности, ни свои цели, да, и не то, что вообще нам нравится, что нас наполняет. Вот это все уже, к счастью, происходит. Сейчас прочитаю комментарий: то, чем вы уже поделились, как вы справляетесь света. Дышу любовью, хожу по любви, смотрю на всех через любовь, вижу во всех любовь, стараюсь делать все с любовью, быть в хорошем самочувствии и поставила себе задачу напоминать об этом. Прекрасно, Светлана. Кто еще хочет поделиться, какой сейчас вы вклад делаете, как вы справляетесь, тоже пишите. Я зачитаю, может быть, кому-то ваш опыт именно поможет какие мы можем делать прямо сейчас, вот в этой ситуации сегодняшней, для того, чтобы внести свой вклад в решение этой задачи. Здесь не нужно никого бежать спасать насильно, не нужно никому ничего предлагать, да, то, что вот ну, как сказать, ну, не просят, да, или вы видите, что в общем-то не надо, но хотелось бы. Здесь главное, как всегда, начать с себя. И главное, чем мы можем внести вклад, это стать вот таким островком спокойности и стабильности для других людей. Опять же, у меня подписчица задавала вопрос, я говорила в прошлом в своем выступлении, что вот я вроде стабильно, меня все дергают. Почему это, да, и я на них, ну, как бы реагирую и тоже выхожу из Состоянии, потому что эти люди подсознательно ощущают, что вы можете для них стать таким островком спокойствия и стабильности. По вашей реакции, по вашему отношению к жизни, они могут для себя да, взять тоже вот эту модель и ну, заразиться ей в хорошем плане. То есть, чем мы можем позитивным заражать сегодня людей. Вот я продумала, не продумала, да, вот те пункты, которыми я сама пользовалась, пользовалась во время нашей поездки с Евро, в Европе, потому что мы были и в аэропорту, и в отеле, где были разные туристы, кто-то в маске, кто-то без маски, там, ну, чтобы прям кашляли на нас, такого не было, но была, да, гипотетически вероятность, потому что мы гуляли вот как-то, ну, что-то подхватить, да, и и вот эти вот пункты, я их назвала тоже вакцины или прививки, но против коронавируса, но в таком позитивном ключе. Первое из них это спокойствие. Да, согласна со мной, что сейчас вот очень важно быть спокойным. Я говорила, быть островком спокойствия. Как я этого достигаю? Тоже я уже говорила. Очень простая техника. Ну, в идеале, это медитация. Кто практикует, медитация замедляет, расслабляет, успокаивает много у нее эффектов хороших. Но вот самое элементарное да, на ходу. Это дыхание. Либо просто мы останавливаемся в моменте сейчас и начинаем наблюдать за своим дыханием. Вдох, выдох и наблюдаем хотя бы там 10-15 секунд, как расширяется диафрагма, да, потом... Выдох происходит, потом вдох, вот прям можно это представить, ну или просто следить за дыханием. Это вот самая простая практика медитации, которая очень успокаивает и возвращает нас в момент сейчас. Потому что из-за чего вот это беспокойство, тревога? Основная причина, что мы не знаем, да, что нас ждет в будущем. У людей из-за этого тревожность, неизвестность. И здесь, возвращаясь в момент сейчас, мы себе задаем вопрос, что конкретно сейчас нам угрожает. И понимаем, что сейчас, в данную минуту, в данный момент сейчас, да, все хорошо. И что вот эта иллюзия... Того, что мы знаем, что будет дальше, она на самом деле всегда была иллюзией, потому что, ну, в принципе, согласитесь, в любой момент может произойти все что угодно, как это раньше было, так и сейчас. То есть вот первая вакцина, прививка от коронавируса, это спокойствие, которое достигается с помощью возвращения момент сейчас, осознавания, что сейчас все хорошо. И каждый раз, когда, опять же, накрывает, да, мы туда возвращаемся. Следующее. Здесь еще важно, если это именно медитация, увидеть, мне это очень помогает, да, увидеть, что вот эти мысли, которые крутятся, это просто мысли, отсоединиться от них хотя бы на минуту. Я представляю, что, ну, вот в моей голове небо, по нему плывут облака, это эти мысли. Вот уже вот это отсоединение произошло, что это не реальность, это мысли, откуда-то вы услышали, да, из средств массовой информации, ну, просто предупреждение. Положение строите но это не есть реальность а вы сами свободны строить ту реальность которую вы захотите и вот это именно тоже очень сработало в нашей поездке приведу такой пример во время того как мы были в праге отель у нас там закрыли то есть там в принципе там не очень опасная такая страна вот она ее нет в списке но меры они тоже предпринимали отель наш закрыли нас переселили в другой и я читаю ну я писала об этом в и читаю, что наши знакомые, мы с ними давно уже не виделись, тоже лет восемь, ну вот семейная пара, еще там они тоже в Праге, и они пишут -то про то, что как мы вообще отсюда выберемся мне в комментариях, как бы вообще там живым уйти. И я говорю, что ну вот ребята, там реальность любви, все такое, в нашей реальности этого нет, нету этих трудностей, и у нас на завтра самолет, я уверена, что все будет хорошо, да. Ну, с любовью, благодарностью, доверием к миру, что все будет хорошо. Ну, что вы думаете, в итоге на следующий день действительно мы улетаем без малейших задержек, с прекрасной посадкой. Я в сторис писала, тоже, кто видел, когда просто там пилоту хлопали два или три раза, потому что такая мягкая посадка была, как будто сам Бог сажал самолет. Говорят, когда получали багаж, что будут сейчас проверять температуру там бесконтактно. Ну, почему-то ничего этого нет. Ну, то есть, действительно, вот эта реальность в этом же мире, но та реальность, которую мы с Ангелиночкой выбрали, она отличалась от той реальности, которую выбирали, да, слушая вот этот голос со стороны, свои мысли нереальные другие люди. Но это не значит, опять же, а, ну и что в итоге? В итоге, вот вечером, мне пишет эта пара, что им не удалось выехать в этот день. На следующий день они смотрели билеты, они были там чуть ли не по 1000 долларов на человека. Вот только на среду они взяли, пережидают в отель. И вот, ну как, вот все плохо-плохо. Ну вот совсем другая. Хотя тоже, в принципе, люди осознанные. Ну это вот именно тоже побочный эффект вот этого единства, как мы можем влиять друг на друга, почему возникла вот эта паника, да, именно тоже по той причине, что мы единое, единое коллективное сознание, и поэтому а, так просто им управлять, поэтому я еще раз вас призываю, что, но это не просто даже рецепты вам самим э, остаться в гармонии, а это рецепты вклада вашего э, в состояние сознания, Знания человечества земли потому что говорят о том что вот я с эзотериками общаюсь там вот из разных стран из америки там группы которые там постоянно вот как-то отслеживают ситуацию там по вибрациям земли что сейчас вибрации снизились из-за вибрации страха очень снизились поэтому любой человек каждый вы каждый на счету вы драгоценны дороги и ваше состояние ваша гармония огромный вклад сейчас вот в ситуацию сегодняшнюю поэтому спокойствие первый рецепт второй вакцина прививка доверие то что я говорила тоже это доверие что вот как раз вот вибрации вот эти сейчас по первой чакре что называется выживание и страха основная вибрация сейчас в мире Через свое я, через себя менять это, как это можно? Проверенный способ, уже там, не знаю, 20 – это аффирмации, настрои, да. Аффирмации Луиза Хей, а, Кеха, сила подсознания, да, у него там есть конкретные. Луиза Хей, открывайте, сами создавайте настрои. Все хорошо в моем мире. Да, вот даже эту, я повторяю, с утра я просыпаюсь. А, я желаю всему сущему любви и добра. Да, «сущее» это же такое слово, но оно включает все. Там и животные, и растительный мир, все, все мироздание. Я желаю всему сущему любви и добра. И я ощущаю, как энергия организма всего мира поддерживает меня как клеточку этого организма, потому что я ему отдаю вот эту энергию. То есть, ну, поскольку я чувствую энергию, я могу вот поделиться, но я думаю, что вы тоже это ощутите. Поэтому очень важны эти настрои. Есть сейчас, опять же, у многих блогеров появляются поддерживающие курсы, бесплатные марафоны. Если сами не справляетесь по книжкам, находите, тоже участвуйте. Следующее. И, соответственно, вы, вы живете с благодарностью, любовью, доверием, принятием. Вы... Повышайте свои вибрации, повышайте вибрации сознания всего человечества через это единство. Следующее – это расслабление. Тоже очень важно, особенно для женщин, это как умыться. Да? Если напрягся, напряглась, что-то там даже по работе, но ну вот для меня, да, обязательно как вот руки помыть, обязательно расслабиться. Сейчас это как никогда актуально для женщин и мужчин. У каждого свой способ, тоже, пожалуйста, сознательно применяйте их. Это в контакт с телом какие-то практики, да, или там йога, или, ну, все, что вы любите с телом, тантра обязательно для расслабления, для баланса. Для меня это просто прогулки в лесу, в парке. Я не яра спортсменка. Это еще и возможность, это вообще в идеале контакта с душой. Вот это ощущение единства, я сейчас принимала практику от сущности, которая воплощалась Еленой Блаватской, вот весной, именно на весну она рекомендовала сонастраиваться с энергиями пробуждения, вот этого омоложения, потому что это, когда вот почки распускаются, цветение, это особые энергии из земли идут, и... Совибрировать с ними, просто находясь в этом пространстве, выражая намерение на омоложение, пробуждение своих клеточек. Так же, как это происходит с природой окружающей, да, мы просто вот этот фон берем с ним сливаемся, и через это единство в наших клеточках происходит пробуждение. Она рассказывала о том, что в их мире, это можно даже зримо увидеть, что в каждой клеточке, если ты выразишь такое намерение, как будто цветочек распускается. Вот такой прекрасный образ, можно вот это представление добавлять. Следующее, значит, третья вакцина, прививка от коронавируса – это расслабление с помощью контакта с природой, практиками физическими, контакта с телом. И следующее – это благодарность. Конечно, то, что мы сейчас кого-то начинаем винить китайцев, американцев, да, опять же, вот это единство, ну, в, как сказать, в виде единства в негативном ключе. Но на самом деле просто на это ну, не стоит обращать внимание, искать виноватых, потому что причина намного глубже, как я уже сказала, в борьбе, именно в борьбе с этими вирусами. Да? Кто бы ну, не распространял, это не суть важно. из России он там или из Китая пришел, не, так, не столь это принципиально. Поэтому здесь именно речь о том, чтобы фокус, со своим фокусом работать внимание и сознательно его направлять не на то, кто виноват и что делать, да, помимо чисто профилактических мер, а на то, что, чем вы можете порадоваться в вашем сегодняшнем дне, найти то позитивное, что есть. Опять же, СМИ показывают вот это вот все, да, негатив, что как будто ничего хорошего не происходит. Как это и раньше было, я работала на первом канале, была программа классная, хорошие новости. Но я как раз уходила, и настал кризис, первая программа, которую закрыли, была хорошие новости, поэтому хороших новостей нам не хватает. Хватает, и мы сами в своем дне находим то, за что мы можем поблагодарить. Опять же, вибрации благодарности а, с вирусом абсолютно не стыкуются. Ну, и, ему не интересен человек, который а, благодарит и радуется. Ну и а, как уже вот Светлана писала: да: что дела любви, а, все на все с любовью смотреть. Опять же, что, конечно, это вот посыл, очень хороший у нас, как вы знаете, медитация Наталья Емельяненко ведет, преподаватель Академии, завкафедрой, да, и... К ней можно на медитации ходить очень эффективно. Это как раз и дар всему миру любви, да, и единство. Там все очень много того, что я перечислила. И также можно делать дела любви непосредственные. Прям выписы, да, или то, что отзывается. Но опять же это без навязывания, без спасения других, а именно от избытка. Когда уже вы сами наполнились спокойно и хочется поделиться заботой, вниманием с близкими, с теми, кто нуждается Именно переключить свой фокус внимания на то, как вы можете, какой вы можете вклад сейчас внести, какое дело вы любви можете совершить для других людей. Так же, как уже это делают во многих европейских странах, что очень-очень радует. Очень на вас рассчитываю в помощи повышения вибрации Земли, в сохранении стабильного, спокойного состояния с помощью своих методов или тех шагов, которыми я поделилась. Надеюсь, было полезно.